Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Хотел рассказать об интересной теме, которую мне ну, эти вопросы часто задают, особенно задают на личных встречах, задают в рамках клуба инвесторов, но реальным поводом написать данное видео было то, что достаточно известный человек, известный в кругах в России, я не буду раскрывать его имя, фамилию, но могу сказать, что интересный, известный, и его много кто знает, кто занимается вопросами саморазвития. Обратился к вас с вопросом Максим, слушай, а скажи, вот сколько ты ну, то есть, как ты распределяешь расходы? Да? То есть поймали себя на мысли о том, что э, расходы значительно увеличиваются да, в связи с переездом из России, расходы значительно выросли. И, а доходы наоборот упали. Да? И, и вот что-то что-то посоветуешь сделать, пойти на какой-то марафон пойти на какую-то, каким-то тренерам, да, которые занимаются вот развитием вопросов, ну, обучением вопросов управления личными финансами. И здесь я как бы поделился своей собственной историей, да, то есть как я делаю это непосредственно я, почему я это делаю и в какой плоскости это работает. И хочу с этим поделиться непосредственно с вами сегодня. Итак, по поводу того, как я делаю, как, то есть как у меня происходит. Траты. Траты в семье, траты в бизнесе, в принципе, приблизительно соответствуют такой же структуре. Наверняка слышали, что я очень много говорю про династию, про богатство семьи. И расходы, соответственно, которые я веду, они базируются на этой концепции. Деньги не являются самой по себе целью. Да? Деньги всегда являются основой, то есть финансовый капитал семьи материальные и нематериальные активы, они являются основой для создания интеллектуального капитала, а интеллектуальный капитал, соответственно, мы развиваем для создания человеческого капитала. То есть, это долгосрочная стратегия, и вы действительно посмотрите, что люди, которые, ну все практически люди, да, которые сохраняют капитал во втором, третьем поколении, не просто сохраняют, а приумножают. То есть, в чем их успех, то есть, за счет чего это базируется? Базируется за счет того, что да, у них есть финансовые активы, но для чего им эти финансовые активы нужны? Они развивают интеллектуальный капитал, то есть, они постоянно учатся. Они развивают свои знания, навыки, умения. И здесь можно говорить о том, что они развивают не только знания, навыки, умения свои собственные, да? они развивают знания, навыки, умения своих собственных сотрудников. И действительно мои состоятельные клиенты, которые имеют бизнес, у которых начинают бизнесы расти просто колоссальными темпами, это люди, которые очень серьезно заботиться о своих сотрудниках и в первую очередь в плане наставничества, да, то есть они сами являются наставниками, они обучают своих топ-менеджеров и, в принципе, они спускаются, что называется, с небес на землю, даже работая с людьми, которые, ну, на, на передке, да? то есть, э, которые, в принципе, <coughs> на переднем плане находятся. Поэтому для меня лично является ключевым моментом, первое – это развитие траты в районе 5, от 5 до 10 процентов идут на развитие интеллектуального капитала семьи, и это ну, некое такое табу, да? то есть это обязательное условие, которое ни при каких условиях не нарушается. То есть обучаюсь лично я, обучается моя супруга, соответственно обучаются дети, выявляются их природные способности, таланты, и соответственно <космех> наставники выбираются, которые помогут им эти таланты и способности раскрыть и сделать, соответственно, чтобы это было ну, раскрыто, да, чтобы это действительно работало. Не второе, наверное, даже, а первое. Я скажу о том, что 10% процентов от доходов, от валовой выручки, многих это удивляет, идет на благотворительность. Про это уже было сказано достаточно много. Это касается и бизнеса, это касается и моих собственных денег уже как собственника. Это касается прибыли, которую я получаю с инвестиций. 10% идет на благотворительность, потому что через благотворительность развивается человеческий капитал, да, то есть, если вы посмотрите, очень много в расходах да, идет, занимает вот эта вот концепция. А благотворительность 10%, 10% <coughs> идет на развитие интеллектуального капитала. И 10% есть еще такое правило, может быть, где-то где кто-то видел, слышал, у меня в Инстаграме есть такой хэштег «Награди себя за профит». То есть 10% я трачу исключительно на себя. То есть это некая такая жадность, надо любить непосредственно себя. Но даже не жадность, это некое вознаграждение, вознаграждение себе, своему мозгу, своему телу за то, что оно смогло создать деньги. Да? То есть я, с одной стороны, возвращаю во Вселенную 10%, 10% благодарю себя. То есть это истории, которые связаны с какими-то хотелками, с игрушками, да, с балованием того ребенка, который, который в, в, в, в душе каждого сидит. Это может быть от все, что угодно, от покупки ножика да, до поездки куда-нибудь на Маврики или на Мальдивы. То есть, это вот именно больше касается того, что я хочу непосредственно себе, и здесь обязательно нужно радовать, это тоже очень важный момент. То есть, получается 30% сразу же дохода уходит вот в такие вещи. Еще 25, от 25 до 35% процентов дохода идет на инвестирование, то есть на создание инвестиционного капитала. И здесь это тоже правило, да, то есть это тоже заплати себе самому себе в будущем, то есть это именно на инвестирование. Ну и оставшиеся, получается, где-то там тридцать-сорок процентов, да, это идет непосредственно на жизнь. То есть это идет на супругу, на детей, ну, то есть на текущие траты непосредственно идет. А данная структура примерно точно так же поддерживается в рамках бизнеса, да, то есть есть э, интеллектуальный капитал бизнеса как такового, да, есть человеческий капитал бизнеса и та же самая благотворительность, есть э, развитие бизнеса, да, то есть создание инвестиционного капитала, расширение бизнеса, маркетинг, ну и соответственно есть текущие траты в, в форме оплаты труда, поддержки людей, развития не интеллектуального потенциала, а да, для того, чтобы может быть давать возможности отдохнуть, отпускные какие-то бонусные пулы, то есть тоже все это придерживается. Поэтому если выбрать для себя такую структуру трат, то в этом случае вы запускаете некое колесо такое постоянного развития. То есть увеличивается интеллектуальный капитал, значит начинаете стоить дороже, значит развивается интеллект, развиваются знания, от этого вы зарабатываете еще больше. Занимаясь благотворительностью развивается человеческий капитал, вы отдаете, да, денег приходит еще больше. И получается некая такая инерционная система, которая замкнута внутри себя, но ну, она с одной стороны замкнута, а, с другой стороны как по спирали происходит увеличение денежных средств. И э, здесь, наверное, тоже является увеличение расходов, да, потому что расходы тоже как бы с одной стороны увеличиваются. Но просто из-за того, что происходит вот этот вот обмен развитие интеллектуального капитала, человеческого капитала, да, появляется новое окружение, то есть доходы начинают расти такими быстрыми темпами, да, что вопрос управления расходами в принципе не стоит как таковой, да, и а он решается автоматически. То есть если для себя выбрать подобную структуру распределения доходов, то через год вы вообще в принципе о расходах не будете париться, да, и здесь что называется такой, знаете, достаточно э -э любимый тост в России, да, ну, давайте за то, чтобы наши, э, э, наше желание офигевали от наших возможностей. Вот я думаю, что если придерживаться данной структуры трат, это работало у меня, это сработает, э, срабатывает у моих клиентов, кому я советую и рекомендую. И я понимаю, что сама по себе система, да, такова, что действительно у вас будут доходы расти такими темпами, что просто даже ваш мозг, не будет поспевать, увеличивать траты пропорционально, и вы все равно будете расти. Поэтому вот такими вещами хотелось поделиться. Наверное, не в области в инвестирования, а в области трат, но, тем не менее, которые тоже приводят к значительному росту денег в вашей жизни. Поэтому, если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.